Добрый день, меня зовут Антон Мухортиков, я директор компании Antey, моя компания занимается комплектацией дизайнерских интерьеров и сегодня я расскажу о том, как правильно посчитать светотехническое оборудование для вашего интерьера, будь то офис, квартира или какое-то другое помещение, ну и начну, наверное, с того, какие типы светильников вообще бывают, то есть светильники делятся по способу крепления, например, то есть это какие-то встраиваемые светильники, подвесные конструкции, это могут быть настенные конструкции, это могут быть отдельно стоящие конструкции. Также они делятся по способу рассеивания света. Например, светильники бывают направленного света, могут быть отраженного света, могут быть с рассеивателями с какими-то, будь то абажур или еще какие-то вещи. И, наверное, стоит подробнее остановиться на светодиодной ленте, потому что она сейчас повсеместно используется. Расскажу немножко о ней. В первую очередь надо знать, что для светодиодной ленты всегда необходим трансформатор трансформатор а, рассчитывается очень просто светодиодная лента обычно идет там какой-то у нее какая-то ватность и мы просто берем и а, допустим у нас есть светодиодная лента которая скажем ну 8 ватт да и нам нужно рассчитать сколько нам необходимо какой нам необходим трансформатор 8 ватт мы умножаем на количество погонных метров ну допустим это будет 10 погонных метров вот и получаем 80 ватт но обязательно берите с запасом то есть я бы здесь взял лучший трансформатор на 100 ватт и помните о том что трансформатор он перегорает обычно значительно чаще чем сама светодиодная лента поэтому необходимо ну учитывать какое-то место там где его можно заменить да ну не, не разбирая там стену например то есть место для хранения трансформатора во первых нужно учитывать до да, закладывать куда-то а во вторых что чтобы его легко было заменить и помните то что один трансформатор он работает на одну группу с, то есть, вы включили, второй трансформатор уже пойдет на другую группу светодиодной ну, ленты. Далее, светодиодная лента бывает RGB, так называемая, да? RGB ее еще называют, вот. и бывает простая. То есть, что такое RGB? Это как раз светодиодная лента, которая дает весь спектр радуги. Но помните, что... Вот лента RGB, она не дает белого чистого света. Есть специальная лента, которая называется RGBW или RGB White. То есть, у нее есть отдельный режим на белый свет. И не забывайте, что к вот этой ленте RGB, помимо трансформатора, к ней нужен контроллер обязательно и нужен пульт управления, которым вы, собственно, будете управлять. Это немножко прибавляет к стоимости да, этой ленты. Далее, раз мы заговорили вообще о температуре света, то я расскажу о том, какая температура свечения бывает. То есть она измеряется в кельвинах и бывает, естественно, но основные это три. То есть бывает, теплый свет это до половиной тысяч кельвинов. Вы это можете просто найти на, в описании светильника в описании лампы конкретной то есть до трех с половиной тысяч кельвинов это теплый свет далее дневной свет так называемый это привычный к глазу это от трех с половиной до пяти тысяч кельвинов примерно ну и далее холодный свет это когда больше пяти тысяч кельвинов соответственно спокойно можете определиться посмотрев просто на лампу как я сказал Далее светодиодная лента, она очень часто монтируется в профиль, ну с рассеивателями, и это выглядит довольно симпатично. Также можно монтировать светодиодную ленту по контуру, например, натяжного потолка. Для этого что делается? Если у нас есть, например, стена, да, и потолок, вот, допустим, это у нас уровень натяжного потолка, сюда монтируется профиль специальный, он выглядит примерно вот так, и в этот профиль защелкивается вот сюда натяжной потолок, а здесь у нас располагается светодиодная лента, которая дает нам направленный, а, точнее, отраженный свет от стены. Выглядит очень красиво, ну, то есть такие решения они на сегодняшний день существуют и смотрятся вполне себе достойно. А, далее. Раз говорили про натяжной потолок, расскажу о том, что нужно учитывать при том, когда вы выбираете светильники в натяжной потолок. Во-первых, дырки в натяжном потолке, они проделываются заранее, соответственно, нужно знать технические характеристики светильников. То есть, ширина, получается, допустим, его, да, ну, то есть, габаритные размеры и также глубина встраивания. Помните, что минимальная высота, на которой делается, монтируется натяжной потолок, составляет 50 мм. Соответственно... 50 мм выше, если у вас светильник, то он может просто не влезть. Это надо уточнять, да? то есть, на какой высоте будут монтировать натяжной потолок. То есть, если мы возьмем светильник высотой там, стройки 80, то он у нас, соответственно, уже не войдет. Такие случаи на объектах у нас случались, когда дизайнеры вот эти моменты не учитывали. Далее, когда мы встраиваем сюда светильник, нам нужно обязательно учитывать, чтобы он не нагревался. То есть, если он будет нагреваться, то вот эта ну, пленка, да, из которой сделан натяжной потолок, она может просто деформироваться или расплавиться, поэтому здесь нужны светильники какие-то, которые не нагреваются. Далее, если мы опять же делаем, в принципе, гипсокартоновый потолок, да, то есть подвесные какие-то конструкции, без разницы, обязательно учитывайте вот глубину встраивания светильника. Она всегда есть в технических характеристиках к светильнику, которые можно найти в интернете по артикулу. Далее, значит освещенность. не расскажу немного про освещенность, потому что нам очень часто задают этот вопрос и вопрос действительно очень важный. как рассчитать Освещенность в том или ином помещении. Я сейчас расскажу вам о том, как это сделать можно приблизительно, но, в общем-то, довольно точно, да, для того, чтобы было понятно. Это не точность, которая нужна для каких-то серьезных проектов, типа аэропорт, например, да, но вполне будет достаточно, чтобы дома понять, какая освещенность нужна. Ну, например, нам с вами, что нужно? Значит, например, нам нужно детскую рассчитать. Норма освещенности вообще, она в СНИПах указана и она указана в люксах вот люкс это один люмен на 1 метр а люмины, они указаны на лампах опять же вы можете посмотреть какой световой поток Люмин это световой поток какой световой поток дает эта лампа ну например лампа средняя стандартная лампа накаливания 60 ватт она равна примерно по своим характеристикам где-то 8-10 ватт Это лампа светодиодная и она дает световой поток Ориентировочно, ну, примерно 700 люмен. Вот. А, допустим, мы хотим с вами рассчитать, сколько нам нужно ламп таких в детскую. Мы берем с вами а, квадратуру детской, ну, пусть это будет, допустим, 20 квадратных метров условно. А, то есть 20 квадратных метров мы умножаем на ту норму, которая прописана в СНИПе. Ну, в данном случае это 200 люкс на метр квадратный. И... Соответственно, получаем с вами 4000 люкс. Теперь нам нужно просто взять и разделить... Ой, простите, это люмин, конечно, это не люкс. Вот. Теперь нам нужно просто разделить 4000 на 700. Вот так, да? Разделили на 700 и получили то, что нам нужно с вами 7 получается ламп. Вот. А, 6, прошу прощения, 6 ламп. Вот. Соответственно... Это даже с небольшим запасом 6 ламп по 700 а, люмен. Вот таким образом рассчитывается э, освещенность, и как я сказал, что это расчет, он более-менее приблизительный, потому что вот, э, вот эти данные надо смотреть обязательно на конкретных лампах, да, то есть, и, э, ну, то есть, нормы освещенности, они все прописаны в СНИПе, там ничего такого интересного, но надо учитывать, что различные бра, и которые, ну, которые с рассеивателями, они, у них свет рассеивается, и лампу, которую вы вкручиваете, например, в бра, да, э, то есть, она уже не будет давать световой поток 700 люмен, да, же если она там 8 10 ватт ну, светодиодная поэтому это надо просто понимать учитывать и все равно лучше с небольшим запасом брать и делить свет на группы чтобы можно в случае чего было включить одну группу погасить другую таким образом отрегулировать тот свет который вам нужен ну и конечно еще раз повторюсь смотрите по температуре света да то есть по теплой, холодной, чтобы они как-то у вас совпадали ну дальше то есть есть светильники влагозащищенные которые устанавливаются в ванных есть даже специальная светодиодная лента которая обработана силиконом и она устанавливается спокойно в ванные комнаты, в душевые и так далее. Теперь я расскажу о том, как, значит, что такое вообще показатель влагозащищенности. Он... Записывается как IP, ну называется, да, и э, максимальный его показатель бывает 68. Теперь расскажу о каждой из этих цифр. Первая цифра, вот эта шестерка, она означает степень защиты от пыли, да, то есть от каких-то там мелких частиц или крупных частиц. Нулевое значение означает, что вообще никак не защищено. Э, шестерка означает, что он пыли непроницаем. Э, далее, восьмерка. Это, опять же, максимальное значение и это степень влагозащиты. А, восьмерка означает, что а, светильник получается, там, или не светильник, любой, в принципе, предмет, да, его можно погружать в воду на метр, и он там будет продолжать работать. Вот. Соответственно, восьмерка – это максимальное значение. IP65, в принципе, для ванны, ну, достаточно, потому что а, 65 – это примерно, то есть, 6 – это полная защита от пыли, а 5 – это защита от струй воды, от направленных струй воды. Так что этого, в принципе, достаточно для для ванны но опять же если вы устанавливаете туда где будет вода полностью бежать дает прям на светильник то а, нужен 68 коэффициент вот этого и показателя влагозащищенности а, ну и еще надо сказать о том, что есть светильники демируемые есть светильники недимируемые. Соответственно, демируемые светильники они, это указано у них в технических характеристиках. Опять же, которые можно посмотреть в интернете, запросить на заводе и так далее. Вот, если хотите, чтобы свет, ну демируемый, что значит? Это мы приглушаем свет, мы добавляем свет. То есть, если хотите, чтобы у вас были демируемые, то обязательно смотрите, чтобы ну, это было указано в технических характеристиках, что это возможно. Ну вот, основные моменты я вам рассказал. Я думаю, что теперь вы подкованы в том, как правильно рассчитать, какие вещи учесть. И, наверное, это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на новые видео. Спасибо за просмотр!